Я приветствую зрителей канала Форума Свободной России в студии Дмитрий Селивончик. А в гостях у нас журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Дмитрий, добрый день. Я хотел бы начать нашу беседу с обсуждения ну, наверное, ферической по своей деятельности речи Лукашенко, которую он произнес буквально на днях, насколько вы считаете вообще-то важным событием? что Это попытка что-то донести до людей или это попытка просто копировать прямые линии Путина? Ну, Путину далеко, по длительности слово «испускание» у него ну, в два раза меньше было всегда, там рекорды 4 с чем часов, а здесь 8 часов 15 минут, это в общем... Он уступает здесь, он превосходит Фиделя Кастро по длительности сидения на трибуне или там стояния. Вот. Уступает только, так сказать, Уго Чавесу. Вот. То есть, ну, что касается содержания, то здесь есть, конечно, важные вещи. Тут весь главный вопрос, кто адресат. Всего Поэтому понятно, что адресатами не являются ни граждане Беларуси, ни журналисты, которые там собрались. Адресатами является прежде всего Путин, которому он четко сказал, что «Владимир Владимирович, обломайтесь, никаких, никакого единого государства не будет». Значит, так немножко вальяжно, немножко по-хамски. Значит, вот, может быть, Беларусь вступит в Россию. Может быть, Россия вступит в Беларусь. Типа того, что, Владимир Владимирович, может быть, вы там России войдете в качестве одной из областей белорусской Беларуси. Ну, так вот, значит, ну, обычно это традиционное трамвайное вот хамство в отношении других стран, там, Великобритании и так далее. Это все рутина. Ну, вот насчет того, что... Он почувствовал себя за этот год, то есть, на самом деле, за этот год он раздавил протест, безусловно, с помощью Путина, вне всякого сомнения. Но, э, так сказать, почувствовал себя уверенно. Э, на санкции ему почти наплевать, потому что за все провалы белорусской экономики будет платить Путин деньгами российских налогоплательщиков. Поэтому чувствовал за себя уверенно, хамит, шутит болтает всякую ерунду, вот. ну, в общем, так сказать, это был, был такой, я бы сказал, ритуальный танец победителя. Он изобразил ритуальный танец победителя, уверенного в себе диктатора, который, несмотря на то, что он безусловно полностью зависит от Путина полностью на сто тем не менее, он понимает, что в общем Путин его сдавать не будет, и он этим пользуется. Ну, такой вот э, своеобразный тандем, который они друг другу, конечно, не любят, но, тем не менее, они друг другу суждены. Поэтому уверенно себя чувствует Александр Григорьевич. Э, и, в общем, э, так сказать, э, это демонстрация, то есть это ритуальный танец был. Я заметил некоторые странные противоречия вот, в этой речи. С одной стороны, он говорил о том, что никакого объединения с Россией быть не может, а с другой стороны, он прямо заявлял, что на территории Беларуси может появиться огромное количество российских войск, баз и так далее. Но ведь это же фактически а, и можно считать таким вот присоединением, объединением. Насколько вот реалистично появление там российских баз? Это никакое не заявление об объединении. Это угроза Западу, угроза всем тем, кто пытается каким-то образом все-таки добиться разрушения вот этой диктатуры в центре Европы. Это заявление о том, что вот мы со старшим братом тут заодно. То есть, на самом деле, <coughs> позиция такая. Вот этот танец победителя ритуальный, он включает в себя несколько па. Различных па. Значит, па номер один по отношению к Путину. Нет никакого объединения, никакого единого государства, Хочешь, вступай ко мне в Беларусь отдельной областью. Значит, Крым признаю, когда признает последний российский олигарх. Понятно, что никогда. Значит, ну и так далее. Это по отношению к Путину. Но когда он поворачивается лицом к окружающему миру, то он, значит, держится под ручку с Путиным. Мы с, мы с братом. Кто на нас с братом? Значит, поэтому заявление о том, что э, российские войска все могут стоять на территории Белоруссии, если будет необходимость, но в случае войны. Ну, то есть, заявление о том, что не трошь, а то брат позову. Ну, вот, собственно, и, вот, собственно, и все. Э, так что здесь нет никакого противоречия, это просто все адресовано, это все э, обращено к разным адресатам. А насколько вообще реалистично начало войны с участием Беларуси? Если посмотреть, опять же, на недавние новости, предложили исключить из Конституции Беларуси пункт о нейтралитете. Все чаще слышна со стороны Лукашенко антиукраинская риторика. Может ли Путин его использовать для того, чтобы подогреть конфликт с Украиной и для того, чтобы включить его вот в эту новую войну? Ну, на самом деле, это использование уже происходит то есть на самом деле тут вопрос конечно Лукашенко использовать довольно сложно он сам кого хочет использует значит но его в принципе интересы безусловно сейчас полностью совпадают то есть ушла вот эта вот многовекторность политики Лукашенко которая была до 9 августа прошлого года вот это вот постоянная манипулирование, дирижирование между болтанием между э, Европой, Евросоюзом и Россией, когда, так сказать, он постоянно <coughs> играл на этих противоречиях и говорил, так сказать, ну, как если что, уйду к маме, э, к Европе. Значит, э, Европа что-нибудь так, не так, он тут же прислоняется Сейчас этого уже нет, потому что понятно, что в Европе он уже никому не нужен, так сказать, он непризнанный диктатор. Но сейчас он вот таким образом пытается, безусловно, объединяясь с Путиным во внешнеполитическом плане, он, безусловно, является инструментом борьбы с недругами Путина. Прежде всего, сейчас же идет вообще такая большая битва между диктатурами и демократиями. И э, в этой битве так получилось, что на переднем краю находится э, в Европе два государства. Это Украина и Литва. Так получилось. Украина по понятным причинам, потому что ее пытается проглотить. А Литва тоже примерно по этим же причинам. И Литва, безусловно, является вот таким вот фронтменом этой э, борьбы. И она занимает действительно, если посмотреть на политическую риторику, на позицию там, по голосованиям в Евросоюзе, наиболее жесткую такую анти, э, позицию, э, жесткую позицию, непримиримую позицию в отношении э, российской агрессии, прежде всего. И э, так сказать естественным образом удары идут по этим двум странам. По Украине и по Литве. Ну, мы видим, как сейчас Лукашенко бьет по Литве. Фактически организовав там кризис. Ну, не бог весь какой, но тем не менее, то, что происходит в Вильнюсе, это, безусловно, большая неприятность. Ну, и вот это вот миграционное оружие. То есть, разные инструменты используются в борьбе, между, в борьбе против этих двух стран. Там, против Украины, в первую очередь, используется такой инструмент, как энергетическое оружие. Против, помимо войны, помимо обстрелов, помимо убийств людей. А против Литвы вот, используется это новый вид оружия, миграционное оружие, так сказать, ну довольно эффективно пока используется. Поэтому, безусловно, я бы не сказал, что Путин использует Лукашенко. Лукашенко сейчас находится по одну сторону фронта с Путиным. Они вместе воюют с демократиями. На переднем краю этой войны оказались вот Украина и Литва. Поэтому, безусловно, будет использоваться. Я бы хотел чуть более подробнее расспросить вас о ситуации в Литве и о том, насколько вы считаете Лукашенко задействован в недавних событиях, когда большое количество местных антиваксеров, то есть антипрививочников, чуть ли не пытались захватить местный СИМ. При этом параллельно на границе также... В лагере мигрантов начался бунт, что растащило по сути полиции, которая не очень многочисленна в Литве. Со стороны это смотрится действительно как какая-то подготовленная провокация, слишком уж много совпадений. И дата, которая была да, то есть после, после годовщины событий в Беларуси и события, которые происходили в нескольких разных территориях, что вы по этому поводу думаете? Ну, это действительно связанные вещи, несомненно связанные, это срежиссированные вещи. То, что касается миграционного оружия, то здесь некрасиво подозревать, когда уверен, потому что тут не то, что уши Лукашенко торчат, тут он особенно не скрывает, что он лично, лично он, Александр Григорьевич Лукашенко, является организатором вот этого вот миграционного кризиса. Потому что э, известно как это, тут же все, все открыто. Известно, что государственные туроператоры Беларуси организовывают э, через свои контакты там, в, в таких странах в странах Ближнего Востока, э, значит, Ирака, Ирана и других стран, откуда беженцы, собственно говоря, идут потоком, а, он э, через Свои своих туроператоров, а те через своих партнеров в этих странах, организовывают закупки э, белорусских виз. Белору... И все те люди, которые сейчас э, находятся на нелегально пытаются перейти э, белорусско-литовскую границу, все эти люди с белорусскими визами. То есть идут э, рейсы один за другим, большое количество людей. На этих рейсах прилетают Всем этим людям они платят большие деньги. Очень большие деньги. За что? Не за то, чтобы посмотреть красоты Беларуси. А за то, что им там обещают. Там на местах, на Ближнем Востоке. Им там обещают, что они в течение 3-4 дней окажутся в Германии и во Франции. Не в Беларусь они едут. И даже не в Литву. Они едут в Евросоюз. Они Им обещают, что они окажутся. Они платят там 10-15 тысяч долларов. За то, что они окажутся фактически на территории Евросоюза, в Германии, во Франции. А там начнут там, строить новую жизнь, пытаться каким-то образом использовать преимущество жизни в Евросоюзе. Значит, э, ну вот, собственно говоря, и все. То есть, это э, здесь подозревать Лукашенко в том, что он организатор миграционного кризиса, миграционного оружия, э, некрасиво, потому что он особенно и не очень-то и скрывается. Ну, естественно, врет, говорит о том, что ничего он не, не, не делает, но это видно, это не требует доказательств. Что же касается его участия в вот в этом э, анти, э, антивакцинном или, скорее, там э, антиковидном э, э, митинге, то есть э, в том э, протестном митинге, который, э, суть протеста была против э, мер э, антипандемийных, то, ну, по крайней мере, я не знаю о прямых каких-то свидетельствах о том, что лично Лукашенко там организовывал. Там есть косвенные вещи, которые указывают на кого-то вот в этом союзном государстве. Россия и Беларусь. Почему? Потому что вот я смотрел кадры оттуда. значит Большинство, практически все, кто в выкри... лозунге кричались на русском языке. Только на русском. Я не слышал там литовской речи. Может быть, видео, которые я смотрел, они были такими. Но там была в основном русская речь. Там вот эта матершина была. Крики в адрес депутатов. значит, Помимо всего прочего. И это был русский язык. Ну, такой вот он. Специфический русский, конечно. Такой, как клаачный, как Гасан Гусейнов его называл. Ну, такой язык гопников. Но это русский. Поэтому, ну, вполне возможно, чьи это гопники, Лукашенко, Путина или местные, которых организовывали, это вопрос, на который у меня нет ответа. Но то, что вот, пророссийские, прокремлевские местные СМИ горячо очень поддержали это, это тоже факт. Они есть, они есть везде, они есть практически по всей Европе. Так что... Но главное смысл участия Лукашенко был, был в том, чтобы во время вот этого вот митинга отвлечь силы полиции. И с этим Лукашенко справился на тысячу процентов. То есть, безусловно, основные силы полиции были на охране вот этих мигрантов, потому что понятно, что их огромное количество, они, если их не... Охранять, не защищать, то могут быть конфликты с местными, могут быть просто они могут просто разбежаться по стране. Вот. Это очевидная совершенно была акция. То есть, полиция была занята нейтрализацией провокации Лукашенко. Ну, а остальная часть уже совершенно спокойно бесчинствовала около Сайма. Так что, здесь уши Лукашенко точно на 100% торчат. Одним из таких тоже подозрительных факторов было, были требования, которые заявляли протестующие, потому что кроме э, вот этих вот социальных медицинских требований, которые прозвучали, да, и кроме требований отставки правительства, э, там были еще обвинения э, в том, что миграционный кризис э, проходит по вине правительства Литвы, и из-за того, что они не хотят налаживать отношения с Лукашенко. То есть это показалось тоже достаточно таким подозрительным аспектом. Ну, я смотрел вот эти вот прокремлевские каналы, там в чистом виде, это вот ну, то же самое, что нам каждый день вещает Скобеева в 60 минутах, то же самое, что говорит Соловьев в своих бесконечных вечерах. Это, безусловно, абсолютно стопроцентно прокремлевская позиция. То есть, помимо отставки правительства Литвы и президента, Помимо этого, безусловно, это обвинение. Кстати говоря, еще обвинение вот в этом ковидном кризисе. Прежде всего, якобы главная причина того, что люди болеют в Литве, это то, что Литва отказалась от спутника, от российского российской цены. Ну, Такое ощущение, что если где спутника нет, там везде умирают. Да? То есть, те, те страны, которые уже практически вышли из пандемии без всякого спутника, вот они, видимо, не попадают во внимание этих людей. А... То есть, вот причина следственная связь такая. Ну, точно, это как российские телеканалы. Поэтому я думаю, что это, это безусловно, абсолютно вот такая трансляция про кремлевские позиции. Надо подружиться с Лукашенко, надо отмежеваться от белорусских протестов, значит, упасть в объятия Путину, ну, короче говоря, исчезнуть. То есть, на самом деле, вековечная мечта российских царей, э, изначально уничтожить там Великое княжество Литовское, что было сделано советской властью фактически. Вот, э, значит, эта мечта сейчас транслируется э, в том числе и такими прокремлевскими литовскими СМИ. Ну, там свобода все-таки, э, все-таки это Европа, поэтому голову не откручивают, в том числе и предателям. Я бы хотел вернуться к российской повестке и обсудить вот какой момент. Судя по всему, политическое поле полностью зачищено, уже никого из хотя бы относительно независимых кандидатов не допустили. И если примерно представить, спрогнозировать, какой будет новая дума, то, скорее всего, это будет такая дума, государственная дума войны там, с Прилепиным и всеми остальными. Можно ли ну, вот, согласиться с этим тезисом и ожидать то, что... В общем-то формируется она как раз под обострение каких-то внешних конфликтов более серьезных. Она будет, безусловно, более безумная, там, вне зависимости от того, удастся ли случайно или не случайно кому-то одному, там максимум двум, более-менее человекообразным существам прийти в эту думу. Но она будет более безумная, она будет более крикливая, более агрессивная, более деятельная. Действительно, вот эта вот компания, большая компания людей, которые идут из, из телевизора, значит, Михеев, Стариков, тот же самый Прилепин и так далее, вот они все, безусловно, принесут ну, такой вот перчик военный. То есть они дадут вот этого вот острова, сделают это блюдо более острым. Это прежде всего... Безусловно, такая вот военная риторика. ну опять-таки, нельзя преувеличивать роль этой Думы, как и любой другой. Понятно, что Дума в России не является парламентом. И поэтому решение воевать-не воевать, конечно, будет принимать не Дума. Но они могут подталкивать, они могут влиять. Они могут создавать общий фон, общий шум, когда уже что-то, вчера казавшееся немыслимым, будет очевидным. Да, безусловно, это дума войны. Эта дума, э, на самом деле, должна выполнить главную свою задачу. Она должна подвести страну к 2024 году в таком состоянии, когда любое абсолютно решение о том, чтобы Путин дальше удерживался у власти, любое абсолютно, хоть, я не знаю, официальное включение... В, значит, в Конституцию о том, что э, персонально Путин является помазанником Божьим, э, и он должен править вечно. Вот любое решение, которое так сказать, нужно будет, какой там вариант будет принят, э, неважно, оно было на ура воспринято. Для этого необходимо полностью зачистить СМИ, чтобы не было какой-то альтернативы, какой-то альтернативной позиции. Нужно, чтобы в самой Думе никто рот не раскрывал по этому поводу, кроме как одобрялся. И, безусловно, нужно, чтобы политическое поле в целом было зачищено. Эту задачу Дума будет выполнять. Дальше закручивать гайки, принимать человека ненавистнические законы, помогать уничтожать независимые средства массовой информации и так далее. Это задача этой Думы. Это Дума войны, безусловно, в этом смысле. Мне кажется, политическое, политическое поле уже все зачищено, оппозиция практически не осталась. И вот буквально недавно была новость о том, что Алексею Навальному еще одно обвинение было предъявлено. Как вы думаете, зачем? Ведь, в принципе, он уже находится под стражей и не может активно влиять на политические события. Ну, на самом деле мы с вами понимаем, что то обвинение, которое было предъявлено, это обвинение э, звучит так, пусть сидит просто ни за что. Ну вот теперь уже просто ни за что. Даже делаю, не делают вид, что там есть что-то. Потому что создание организации, которая там ущемляет э, значит, права и свободы граждан, ну, организация называется Фонд борьбы с коррупцией, тут даже, даже, даже анекдоты неудобно сочинять на эту тему, потому что это само по себе и есть анекдот. Значит, что, ну, что касается вот этого еще одного срока, ну видимо это три года там, судя по всему, этот срок. Ну да, вот сейчас у него два с половиной будет еще три, потом когда три, если, если Путин проживет столько и Навальный столько, извините за такую вот важную деталь, проживет в тюрьме, то будет еще навешен какой-то срок там. Терроризм выяснится, еще что-то там. Организуют ему попытку побега. Ну, в общем, короче говоря, не важно. Это дурацкое дело нехитрое. Придумывать сроки, когда фактически в стране не действует закон. Идея очень простая. вот Дать понять, что у нас сроков для Навального полная, полна коробочка. Почему с самого начала там условно говоря не дали 15 лет для того, чтобы уже всем было понятно, что до конца жизни он не выйдет, а для того, чтобы подвесить, для того, чтобы было понятно, что вот от милости царской зависит, хочет выпустит, хочет сгноит в тюрьме, ну и кроме всего прочего это садизм. Путин ведь садист. Он садист, он, он любит издеваться, он любит значит, создавать такие, ну, много примеров этого. Он действительно вот из таких вот э, подростков, садистов, которые кошек мучили, значит, слабых обижали, это вот такой классик классика жанра. Дали два с половиной, ну, что-то, просвет какой-то, может быть, у кого-то показалось, что есть просвет. Вот, пожалуйста, следующий срок. То есть это садизм. Безусловно. Ну, и если говорить о просвете, хотел бы в конце нашего интервью задать такой общий вопрос. А как вы считаете, на что тогда вообще можно сейчас надеяться? Не знаю, на умное голосование, на предсказание скорой смерти Путина или на санкции? А где может быть вот то заветное окно возможностей, которое все-таки могло бы нас привести ну, к чему-то более светлому, прекрасную прекрасному Россию будущего, допустим? Я думаю, что все, что вы перечислили, это э, является не единственной надеждой, а это является некоторыми составными частями надежды. Надежда, она такая у нас получается композитная. Она не э, монолитная, что вот все надежды на санкции. Нет, конечно, сами по себе санкции, э, ну да, они под, подорвут, безусловно, безусловно, вне всякого сомнения, они подорвут, подрывают экономическую устойчивость страны, но не обрушат ее, потому что запас большой. Страна большая, народ терпеливый, безразличный, поэтому сами по себе санкции, конечно, режим не обрушит. Но существенно, но сыграют свою роль, среди прочих. Второе, ну, что касается голосования, я думаю, что здесь главная задача не провести кого-то, хотя, конечно, было бы неплохо там хотя бы один голос человеческий услышать, но это вряд ли. А главная задача заключается в том, чтобы с помощью наблюдения, с помощью доказательного, доказательного анализа предъявить мировой общественности и российской общественности полную нелегитимность этих выборов. Вот это очень важно, потому что это будет впервые, и к этому сейчас впервые появились предпосылки, потому что уже Европарламент заявил о том, что Евросоюзу надо приготовиться, не признавать результаты этих выборов. И тогда получится довольно важная история. Тогда получится, что если удастся это довести до конца, получится, что Государственная Дума, то есть Российский парламент будет признан нелегитимным, Владимир Владимирович Путин у нас очень давно уже является нелегитимным и незаконным президентом. Это тоже доказываемая вещь. И вот в этой ситуации уже картина может меняться. При всем том, что там и шведеризация западной политической элиты идет полным ходом, и так сказать, беззубость, и трусость всех вот этих вот западных правителей. Ну, может быть, кстати, вот кроме литовских почему, собственно говоря, такая война на ну, уничтожение, если это идет. Но, тем не менее, все-таки есть предел, за которым, в общем-то, люди ну, проявляют какую-то, ну, не то, чтобы совсем уж принципиальность, но, в общем, достаточно жесткость. И я думаю, что есть хорошие шансы на то, чтобы в обозримый период все-таки в мировом общественном мнении сложилась твердая установка на то, что в России нелегитимный режим. Это не означает, что там все сразу войну начнут объявлять. Нет, конечно. Но, по крайней мере, это будет очень существенно э, ограничивать, э, ну, по крайней мере, то, что э, думские э, парламентские делегации никто не будет принимать. Никто не будет с ними иметь дело. Э, значит, э, предельно ограничить э, какие-то возможности для Путина. И это в значительной степени, в общем, и внутри страны тоже может сказаться, в том числе и... Для, так сказать, какой-то части элит. Такого раскола элит, конечно, не будет. Но, по крайней мере, значительная часть людей, которые будут настроены на то, чтобы все-таки думать о том, что вот Путин очень сильно уже начинает мешать. Если он будет признан нелегитимным. Если режим в целом будет признан нелегитимным. Это, вот, мне кажется, такая вот краткосрочная задача. Что касается здоровья Путина, ну не знаю, я не разделяю точно вот этих иллюзий, что он там смертельно болен. Я вижу <coughs> в телевизоре, вижу вполне здорового человека для своих лет, неплохо выглядящего, не, в общем, достаточно бодренько. Поэтому надежда на то, что он, там, в ближайшее время к нему придет, придут доктора чайный сток, они, мне кажется, несколько опрометчивы. Но я думаю, что значит, здесь возможно, другая история. Россия абсолютно непредсказуемая страна. Каждый раз смена режима, крушение, очередное обрушение империи происходило внезапно, непредсказуемо. Буквально в два дня. И поэтому я думаю, что это может произойти и, с, и обязательно произойдет с путинским режимом. Это произойдет внезапно. Значит, для этого, для того чтобы эта внезапность она не стала врасплох, для этого надо готовиться. Для этого надо готовить программу, которую нужно сразу же успеть всунуть в это окно возможности. Для этого надо готовить кадры. И нужно сохранять протест. Нужно сохранять протест в виде иммигрантского протеста, в виде протеста внутри страны. А сейчас, как вы совершенно правильно заметили, действительно полная зачистка она привела к тому, что вот эта вот оппозиция, вот это протестное движение, которое ведет свое начало с 2011-2012 годов, этот протест закончился. И в кадровом отношении тоже закончился. Значит, надо ставить задачу, перед нами есть вызов, нужны новые кадры, нужны новые кадры и новая тактика сопротивления. Вот это то, что сейчас крайне необходимо. Ну, в таком случае, перефразируя знаменитую фразу, будем делать что можем и будь что будет. Спасибо большое за это интересное интервью, но мы вынуждены прощаться с вами и с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до встречи в эфирах.